Привет, друзья! Поехали! Приходит домой Буратина к папе Карло и говорит... Папа, папа, приди мне, гвозди, приди мне гвозди! Буратина, может ты скажешь отцу, что произошло? Папа, папа, приди мне гвозди! Приди мне гвозди. Что? А -а -а -а. Запал на малюбина! Да нет же папа, а тут другое совсем! Неужели у вас серьезно что так? Вы же не живые люди, вы же губы! Папа, папа, приди мне гвозди! Приди может, ты все-таки скажешь, что произошло? Папа, папа, приди мне гвоздик, приди мне гвоздик. Папа Карло уже не выдерживает и говорит, Буратино. Буратино, ты, конечно, уже взрослый. Но может ты мне скажешь, что произошло в конце концов? А Буратино ему в ответ. Папа, я просто писать хочу.